Всем привет! Вы на канале Мистер Текро. А перед началом просмотра поставь лайк, подпишись на канал и не забудь нажать на колокольчик. Всем приятного просмотра! Сегодня у меня обзор на аниме «Сильнейший мудрец с низшей эмблемы». Рейтинг по версии Шикимори 6,5. 47 сотых из десяти. Давайте поговорим немного о сюжете. Долгие годы колдун накапливал магические силы. Изучал темное искусство, познавал новое, искал ответы на самые сложные вопросы. Он стал самым сильным и могущественным в мире. За это его прозвали сильнейшим мудрецом. Но овладев большими знаниями, он понял неприятную истину. Его тело слишком слабо. Оно не подходит для магических битв. Его метка может лишь усиливать колдовство, но не дает возможности противостоять мощным противникам. Мудрец находит выход из положения, и он выбирает единственный способ ее изменить – переродиться в будущем. Несколько тысяч лет спустя он рождается под именем Матиас Хильдесхайм, который является третьим сыном герцога, но результат его разочаровывает. Его душа оказалась в теле 16-летнего мальчика. В мире, где колдовство было почти утеряно, древние могущественные заклинания забыты. Его метка, которая прежде была сильнейшей, Здесь практически ничего не стоит. Единственным утешением является то, что мальчик довольно силен физически и активно тренируется. Значит не все потеряно. Он сможет найти способ стать самым могущественным магом и доказать это всему миру. Ну и подведем итоги. Аниме супер. По моему мнению интересно и незамысловато. Похожих аниме на это немало, но это аниме тоже найдет своих поклонников. Немного скажу насчет рейтинга. На мой взгляд, сильнейший мудрец низшей эмблемы достоин рейтинга повыше, ну хотя бы около 8. Но это мое мнение, и оно может отличаться от вашего. А если вы уже начали смотреть данное аниме или читали мангу, то пишите комментарии. Ну а с вами был мистер Текро. Смотрите хорошее аниме. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.